Давайте повнимательнее посмотрим на то, как я составила каждую из данных трех карточек, потому что, повторюсь, я составляла их по-разному. И вы можете, зная, как можно в принципе составлять оборотную сторону карточек, использовать и комбинировать разные типы информации, так как вам будет удобнее с каждым конкретным словом. Первое слово, первая фраза – line. Даже если вы его не знаете, Картинка очень четко показывает, что это такое, хоть она и мелкая. Определение я не стала вписывать. Именно потому, что оно длинное, тяжеловесное, и там появляются слова, которые человеку на уровне intermediate или даже, может быть, up intermediate могут быть не совсем понятны. То есть определение тяжеловесное, большое. Перевод на русский язык тоже пока не устоялся. Он будет тоже достаточно длинной фразой. Я не стала его вписывать. В данном случае, на мой взгляд, очень хорошо срабатывает картинка. Вы очень быстро понимаете, что такое a zip line. Зато я предпочла вписать пример предложения из словаря. И вот он идет. So high above ski slopes, over ravines and through the trees on Montana's longest gap. gap tour. Почему здесь пропуски? На самом деле пример был из словаря, где слово, фраза zip line было вписано. И я предлагаю вам именно вот таким путем действовать. Убирать то слово, которое вы хотите потренировать, из примера предложения. Потому что если вы его не уберете, потом, когда вы начнете проделывать упражнение, система вам даст вот такое предложение с фразой «зиплайн» вписанный и спросит вас, а что же, про что же пример? вам останется только быстро найти глазами эту фразу в тексте и написать zipline, не особо утруждаясь тем, чтобы вспомнить это слово. Поэтому, когда вы пишете примеры, а как мы уже с вами обсуждали в предыдущих занятиях, примеры предложений очень важны. Это актуальная информация для запоминания новых слов. Пожалуйста, в карточках удаляйте те слова, которые вы тренируете, и вместо этого ставите пробел и нижнее подчеркивание. Ключевая фраза здесь заменена подчеркиванием. Если вы посмотрите на ту же карточку, но справа, что такой звездочкой мы обсудили, особый список сложных слов. Можно послушать, потому что все озвучено. Правда, в бесплатной версии озвучка автоматическая, но очень неплохая. И далее карандашик означает, что можно эту карточку изменить. Следующая карточка на глагол suggest. Здесь картинки на оборотной стороне нету, потому что... Ну, не очень просто подобрать картинку, которая четко выявляет специфику значения слова to suggest. А картинки в бесплатной версии Quizlet выбираются лишь из предложенных. Их обычно предлагают не больше шести, более-менее подходят две-три. Поэтому в данном случае в бесплатной версии не нашлось подходящих картинок, и я не считаю это нужным. Здесь важнее обратить внимание на грамматическое использование этого слова. Поэтому наоборот, на оборотной стороне карточки я предлагаю такую информацию. Сначала я даю определение, а потом два примера предложений, потому что они отражают разные грамматические конструкции, в которых глагол suggest используется. Первый пример – I – пропуск, потому что, как я говорила, в примерах наоборот на стороне карточек мы удаляем ключевые слова и заменяем их подчеркиванием. Но суть в том, что, конечно, I suggest putting the matter to the committee. Я специально окончание ing, глагола put, который следует за suggest, выделила главными буквами. Это принципиальная грамматическая информация, потому что очень многие, огромное количество студентов делают ошибки, используя инфинитив после глагола suggest, по аналогии с русским языком. Но это недопустимо. А второй пример предложения показывает э, чуть другой вариант, когда мы предлагаем кому-то что-то сделать рекомендуемым что-то сделать. I, suggest to her, I suggested to her that she should go and do a test. That she should. И два ключевых грамматических слова я также показываю за главными буквами. That – связка, союз. И в следующей части предложения, после указания на человека, которому эта рекомендация дается, she – модальный глагол should. То есть здесь мы показали грамматические особенности использования слова в контексте. И еще один пример. Карточка на слово heterogeneous. Определение достаточно тяжеловесное, поэтому я не стала его вписывать. Я обошлась с переводом. Очень хороший, четкий однословный перевод. Неоднородный. Может относиться к совершенно разным, описывать разные понятия, идеи. В примере предложения речь идет о стране, и о том количестве народностей, точнее кантонов в данном случае, которые входят в ее состав. Но посмотрите на картинку. Она не имеет никакого отношения ни к Швейцарии, ни на самом деле к слову heterogeneous в плане его языкового функционирования. Слово heterogeneous не будет описывать печеньки. Нет таких контекстов, нет такой сочетаемости, чтобы heterogeneous нам про ассортимент печени рассказал. Но, тем не менее, я это, эту картинку подвязала в данную карточку, потому что для меня лично она очень четко выражает основную мысль, основной смысл прилагательного heterogeneous. Разные формы, разный внешний вид, разный размер, разный цвет. Вот она, неоднородность, разнородность. Просто когда вы сами составляете свои карточки и выбираете картинки, вы тоже должны думать, а вы потом не запутаетесь, вас не собьет ли эта картинка с толку. Если в вашем сознании есть уже эта зарубка, что картинки не показывают сочетаемость этого слова, они лишь иллюстрируют значение или какие-то компоненты этого значения, или просто дают такую зарубку для вашей памяти, не более того, это несочетаемость, тогда, пожалуйста, используйте и такого рода картинки, которые не прямые. картинка, так скажем, с переносным смыслом.